Привет всем! Если кто не знает мое имя.. Ну ладно, пошли. Так, послушайте, вышла новая версия танков и мы идем покорять ее. Дальше вы сами все узнаете. Погнали вас! <пишут> ну и так, первый наш танк. Ёлка. Танк Ёлка. Да, елкой её прозвали. Но Ёлка это не та Ёлка, которая на экране. Да, не та. Это уж что, Так. Ну это в реальности АМХ, ЛК, БИС. Ну как, что легче, Ёлка или АМХ, Конечно же Ёлка. Ну погнали. Так. И мы сегодня будем обозревать абсолютно все танки, которые у меня есть в гараже и которые быстрые. И на первом месте у нас елка. Прыг. Нет, пошутила, я не прыгну, Но зато можно аккуратненько, аккуратненько спуститься. Блять, аккуратно, нахуй. Сколько хп снял? ним? Да. Ну, зато норм. Да, норм. Не знаю, просто что сказать, и норм. Да. Недели он очень быстрый. И я наткнулся уже на врагов. Да, это, это не очень хорошо. Поверьте мне. Это даже плохо, что я наткнулся на гов моих палатах. Говнохи. Опа. Хорошо, что я тут. Бля. бля, Помогай. <с> Помогай. Теперь Нахуй пошел! Пошел нахуй! Так, танк номер два. О, да. ну, Так, ребят, я хорошенько пересмотрел и быстр... быстрее ёлки и вот этого танка у меня в к сожалению, нету быстрее. Потому что у меня в основном все тяжелые, всякие такие, а быстрые вот ёлка и вот этот. Всем похуй. Да, вино. В то же время. Как бы сказать? Даже не, не знаю. Ну, ладно, идем утопимся. не кем отделать таким обнаженным? Утопимся в воде. Ха. Ладно, пошли. Мой снег, куда ты пропадаешь? Мой снег пропал. Снежок. А вот еще, вот, вот на экране появился, появился снежок. Все, он будет до конца этого видео там быть еще о все все появилось на нем вся это появилось значит это должно там быть тоже на май май ладно снег и мое имя Днем символизирует фигню, которая происходит в этой игре. Не знаю я очень, за Бильберту Нисона. Думаю, она вам принесет пользу. Как что я не знаю, как она вам принесет пользу, но она вам принесет пользу. Нет, снег! Ну, ладно, так. Ух! Что тут? Ух! Это лошара. Я не могу, не могу пробить этого говноеда. Значит надо порассматывать. Так, так, так, так, так. Я чудо от него спасся. спасти. Это офигеть как круто. Так у меня трясти не МХП. 610. У меня трясти не МХП. Не больше. Нет, даже не 2%. Сколько же там процентов? Не 5%. 5%. У 5% процентов а вы тебе откуда гитарить? Знаки так же сказал просто. Потому что не должен упасть в был. Потому что мой командований умер. Я упал в память. Есть я блин. Машина разбита. Меня сейчас красавчик. Машина так ещ застыла машина. Ну ладно. Я пока. кто меня не слушал? Ну зачем тогда смотреть видео? Можно сказать. и пишите в комментариях, что бы я хотел, что, что бы вы хотели, чтобы я снял, показал или сделал. Вы знаете мои возможности, вы знаете мой компьютер более-менее и знаете то, что я могу снять, что не могу. Так что... Рассчитывая на вас, мои дорогие подписчики, если вы что-нибудь придумаете такое, чтобы я вам снял, чтобы вам было весело, то тогда давайте пишите в комментах, а я буду вас слушать. Ну всем пока, а с вами был Паулингай. До свидания.